Всем привет, это Акстар, и сегодня мы посмотрим, реально ли научиться играть на гитаре за 24 часа. На примере... Здорово всем. На самом деле, у нас не 24 часа, а у нас э, 40 минут, потому что через 40 минут мне нужно лететь в аэропорт и улетать отсюда. В общем, прямо сейчас вы увидите мою кривую игру на гитаре. Я не знаю, честно слово, постоянно я гитару держал лет 5 назад. Что из этого выйдет, вы будете судить. В общем, на канале Тима Мацони вышел видос, где он учит меня битбоксить. И Сука. обязательно посмотрите, и мы решили провести розыгрыш. 30 тысяч рублей, 6 победителей по 5 тысяч. Вместе скинули, значит, на этот розыгрыш. Чтобы вам участвовать, вам нужно поставить лайки на оба видео. Подписаться прокомменти... на два канала. Подписаться на оба канала и прокомментировать оба видео. Через 24 часа в наших инстаграмах итоги этого розыгрыша. Подпишись, чтобы тоже не пропустить. В общем, погнали. Значит, покажи, что ты умеешь. Короче, это мой максимум. Вы готовы? И еще вот это вот есть у меня. <хух> Отлично. Сегодня, знаешь, мы попробуем, чему тебя сегодня научить. Так. Представляешь? <соскоп> <это>? <смех> Нет. <смех> не представляю. О -о -о -о -о. То есть я не удивляюсь, что ты будешь сегодня на это играть? <смех> Нет, я так точно не смогу. Самое интересное, что я могу это ртом взять. Повтори просто то, что я сыграл. Подожди, достой. Да стой. Смотри, вот так. Ты что, не видишь ничего? Да блин, у меня зрение как укрота. Очки не хочу носить, но сам понимаешь, очкариком буду. Надо. Ну, да. А линзы боюсь. Да почему ты раньше не сказал? У меня была та же проблема. Пока я не попробовал контактные линзы, а акубью. Специалист мне, значит, подобрал по моим индивидуальным параметрам пару линз. Научил, как их правильно одевать, снимать. И оказалось вообще все несложно, а ты боялся. Линзы я почти не чувствую, а вижу отлично. Я на самом деле, серьезно, я их вообще не чувствую на глазах. Я могу работать за компьютером, играть на гитаре, отлично все видеть, заниматься спортом. И никакой сухости, все влажненько. Так что вот не бойся, переходи на линзы. Вот, для работы за компом то, что нужно. Сейчас самое время перейти на линзы, Весь при регистрации в приложении MyAQView ты получаешь скидку 500 рублей на первую покупку линз. В приложении можно копить бонусы, обменивать их на скидки и бесплатные упаковки. Друзья, если у вас проблемы со зрением, переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение MyAQView, регистрируйтесь с ним и пробуйте контактные линзы. Главное проконсультироваться со специалистом. <звы> Я да не знаю, клянусь, Очень я не мило. <звук> <звук> у, меня, у меня есть полчаса, чтобы научить его чему-нибудь. ребята вы же в меня, в нас верите. У меня обязательно за полчаса должно что-то получиться. Обязательно поставьте лайк. Я поставил лайк. Нормально, целый, все хорошо. На канале у Тима вышел видео, сделан, учит меня битбоксить. И вы можете заценить. На канале Тим Мацоне. А, да, зайдите посмотреть на трэш, который сейчас вы здесь Я сидите. никогда в таком не снимался. Все, ладно. Я просто покажу, с чему я там научился, чтобы вы понимали. Смотри. Что зажимать Тебе нужно сейчас на пятом ладу. Так, лад считается отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Зажать? Зажимаем. Нет, не так. Зажать мизинцем средним. Матерь Божья! Подожди. Вот так? Вот так, вот так и вот так. И теперь а. смотри. сложно офигеть. а почему у меня вот здесь пальцы так сильно прорезаются а у тебя ничего нету потому что да ну, да потому что потому я тебе сейчас расскажу как этому обучиться ага. и дам тебе пять минут на то чтобы ты самостоятельно Матерь. научился Матерь. это играть смотри значит ты первый аккорд да ага. первый потом вот это второй и третий это убираешь мизинец убираешь мизинец и ставишь сюда вот как ты это запоминаешь ты чё это, это самое легкое что можно наверное, сыграть Ребят, скажите, пожалуйста, я один такой тупой, я, я, у меня прям глаза разбегаются, я не понимаю, здесь столько струн. Смотри, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, представляешь, тын 8 4 4 О, боже, надо запомнить, кошмар. Я уверяю, что в конце этого видео вы офигеете от результата. А! Ребята, кто хочет научиться вместе с Тимой играть эту элементарную, это элементарное произведение, Табы я, во-первых, высечу на экране, а также они будут в описании. Можете тоже вместе с Тимой попробовать. Давай по новой, Миша. Все Раз, два, три, четыре. Спокойно, я не матерюсь, все нормально. Просто немножечко нервничаю. Такое бывает. Ты очень странно начинаешь, смотри. У тебя получается так, что ты типа знаешь. потом два раза быстрее. А как надо? А там вообще идет такое постепенно ускорение, то есть. А, ты их вот так отдергиваешь, а я по ним дол долблю и пойду. Ну я просто знаю, что тебе так проще сейчас. Потому что вот так ты, ты не сможешь вообще, намного сложнее. Поэтому попробуй вот так вот. Так, теперь я должен с гитары. Как у тебя, соз... тебя звук звонка все звучит. Да блин! Давай перейдем к следующей композиции. Давай, показывай. Каковы впечатления? Впечатление, как будто у меня пальчики на венские сосиски порезались. А, -а, -а. У тебя... а где моя сосиска? Кот сожрал. Кот собак! Теперь у тебя есть на выбор три композиции. Матерь божья. <смех> <смех> Нирвана. Первая. Значит, дальше. Вторая. <р tragiccers> Либо Поттер. горает, да, надо мной? Это, это, это иллюзия выбора. Ты угораешь на это невозможно Да, играть. давай. Тима, у меня есть для тебя предложение. Многие думают, что это очень сложная композиция, но на самом деле ее очень легко сыграть. Я думаю, что я только сверчка смогу повторить. Ну, смотри. Сегодня ты сможешь реально сделать это. О, oh, <laughs> на самом деле, ты сможешь вот это сделать, реально. То есть может да, сделать так Я? Не а вот и проверим сейчас значит стать аккорд аккорд ем знаешь ну. да вот те учили его да конечно мы по музыке проходили аккорд м ем да. да смотри значит да -да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, попроб... а как ты здесь Попробуй тип... взять вот так вот палец, типа. И вниз вверх еще. ту Еще вверх в конце. А, а я не понимаю, Больно, как... больно, да. Ладно. Больно мне, больно! Этот парень был из тех. Все. Да, Потом идет следующее, Смотри, тебе нужно научиться вот этому приему. Это Тебе нужно, смотри, здесь сыграть. Смотри, здесь сыграть. Завертозные движухи. И этим пальцем нужно сдернуть. Руку сдернуть, попробуй. Смотри, Сдергиваешь, еще раз играешь. Та-та-та. -а. Итак, финальный результат Тима мацони Погнали. О мой Бог! Вы что думали, что это я буду играть? Не, ну давай, реально. Итак, финальный результат. Что ты научился сегодня? Покажи. Очень круто, на сам. У тебя круто получилось, три квадрата, еще и битбокс в конце. Кайфово! Да. да слушай, ты что-то меня прям вдохновил. Мне очень понравилось. Играть. Захотелось играть на гитаре. Я, да, знаете, здесь очень сильная боль в пальцах из-за того, что я вообще не играю и я об этом забываю. Я что... горжусь, слушай, мне нравится. Спасибо. Давай, вторую. Так, сейчас, сейчас, сейчас. На ты пойду это очень Смотрите, Смотрите, нифигасич, какая мозоль, офигеть Покажи А увидите его нет? Офигеть, покажи я не Да, я, я попробую сфокусировать, где у меня там пальчик-то Пальчик, смотрите не э увидите, -э -э! мозоль Офигеть, у тебя мозоль <ши> Да, смотрите, <ши> <ши> ну ты же не прикалываешься, да В принципе, если бы ты посидел полчаса, у тебя получилось бы сыграть так <ши> я, я уверен в этом Потому что у тебя хорошо с ритмом, тебе просто не хватает именно ловкости Да, я ловкости, да, да. Не пытаешься То есть уверен, ты бы смог сыграть так А? Блин, нет, это я. Это мне кажется, вот битбокс это такая ерунда по сравнению вот с этим. Я не понимаю, все так тяжело. Не понимаю! Это офигеть, как тяжело. А ну, тебе понравилось? Да, это очень круто, вообще. Прям респект. Я прям прокайфовался. Ребята. Не забывайте, на канале Тима Мацони вышел видос. Где я учусь битовать. Это тоже получилось очень весело. Не забывайте, разыгрываем 30 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует оба видео, Поставит лайки на оба видео и подпишется на наши оба канала. А победители мы объявим через 24 часа после публикации этого ролика в своих инстаграмах. Поэтому обязательно участвуйте. В общем, ребятки, я пожелал вам всего этого в своем ролике. Но здесь я вам желаю этого вдване. Крепкого, здоровья, чтобы вы стремились только к лучшему, достигали своих целей, поставленных целей. Радовали своих близких, своих родителей Учились на отлично Счастье, здоровья и успехов вам желаю я Вместе с Пашей Да, и я повторюсь, что я говорил в ролике в тиме Ролик в ротике в я вам желаю, чтобы 21 год был лучшим вашим годом из всех предыдущих. Сделайте так, чтобы 21 год стал ключевым в вашей жизни. И самое главное, что он не станет сам по себе таким. Именно вы должны его сделать. И вам нужно стремиться к этому и работать над этим, чтобы 21 год изменил вашу жизнь. я уверен, у вас все получится. Вас с наступающим Новым годом! С вами был я, Тим Мацони. Паша, Акстар. Все, до новых встреч.